Всем привет! Надеемся, вы полны силы и энергии, чтобы получить новую порцию полезных знаний, так как сегодня мы продолжаем говорить о потоке ордеровой стакане и все будет подкреплено живым примером сделки на покупку. Это уже четвертое видео, которое мы посвящаем детальному разбору рыночных ситуаций. И сейчас вы увидите продолжение предыдущего видео о ленте принтов, стакане и кластерах, которые сможете просмотреть по ссылочке в описании или в конце этого видео. Теперь мы будем использовать стакан и кластерный график, то есть футпринт, на криптоверсии платформы АТАС. Предметом обсуждения, как и раньше, выступает биткоин к доллару на бирже Bitfax. Напомним, что в предыдущем видео мы разобрали нисходящее движение после теста кластера в индикаторе ClusterSearch и пришли к поддержке, которую отмечает нам индикатор дом Levels. Мы ожидали реакции покупателей и продавцов на этом тесте. Для футпринта будем использовать 15-минутный график. Это не слишком низкий таймфрейм, где множество сделок распределены по большому количеству свечей, но и не слишком крупный таймфрейм, чтобы мы могли видеть детали происходящего. Так как мы тестируем уровень поддержки, логично было бы увидеть смену инициативы из рук продавца в руки покупателя. Мы уже знаем, что на импульсе вниз было множество рыночных продаж, которые были очень похожи на стоп-лоссы слабых покупателей, застрявших в невыгодных позициях на покупку. И в качестве подтверждения мы видим много красных ячеек в футпринте. Теперь мы смотрим на реакцию цены после пробоя. Так как лимитные ордера по своей природе должны останавливать движение, мы хотим убедиться, что цена не пойдет ниже того места, где ее хотели остановить. Убедившись в этом, мы понимаем, что на необходимом покупателю уровне появилось очень много продаж, которые поглотили без остатка. Тем временем на графике мы видим, что цена ушла выше уровня поддержки до Levels. На фоне появившихся покупателей в футпринте и отсутствия крупных продаж это дает нам хорошие шансы на разворот. По крайней мере мы в реальном времени видим такие признаки разворота и имеем достаточно низкий риск для внутридневного трейдинга. После этого отскока принято решение открыть покупку. Часть покупки открыта по более худшей цене и часть позиции выставлена ниже лимитным ордером на покупку в расчете на то, что цена еще раз протестирует уровень поддержки. Так как уровень поддержки защитили, ограничить убытки было решено за этим уровнем. Естественно, наша задача не призывать к покупкам на каждом отскоке уровня стакана или на каждом его тесте, а наша задача показать, как можно использовать функционал платформы ATAS, Footprint стакан, ленту принтов в реальном времени. Теперь нам нужно понять, есть ли в рынке продавец, готовый толкать цену дальше вниз. В течение часа мы практически не увидели крупных продаж, в то время как в футпринте мы видим обратную картину. Появился агрессивный рыночный покупатель, который преобладает на кластерном графике. Из первого видео о футпринте мы уже знаем, как иссякает инициатива одной стороны и появляется инициатива противоположной. Все попытки продавать идут без крупных кластеров и практически сразу цена останавливается. Нам остается ждать и наблюдать за развитием цены. Чуть позже цена пошла в небольшую коррекцию, но так и не дошла до нашего лимитного ордера на покупку буквально несколько долларов, после чего развернулась и пошел полноценный импульс вверх, на который мы рассчитывали изначально. В футпринте мы видим преобладание покупателей, а по характеру движения это в значительной мере могли быть закрывающиеся с убытками продавцы. Итак, мы в очередной раз убедились, что анализ инструментов в платформе АТАС и применение базовой логики теории аукциона, механики рыночных или мирных ордеров внутри дня может быть очень полезно для принятия решения. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если это видео было для вас полезным, пишите об этом в комментариях, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. До встречи в следующих видео!